Было такое, у меня некое сомнение по поводу того, что было с ценами на недвижимость. Давайте сегодня об этом поговорим, потому что есть определенные факторы, которые могут сказаться на ценах на недвижимости. Досмотрите обязательно данное видео до конца, чтобы быть в курсе самых актуальных трендов. Итак. Что у нас происходит и как изменилась моя точка зрения? То есть до недавнего времени вообще изначально моя позиция в отношении цен на недвижимость в России сводилась к тому, что я был сторонником того, что скорее всего цены будут снижаться. В принципе, я там с 2012-2013 года говорил о возможном снижении цен на недвижимость, ничего подобного не произошло. С теми или иными всплесками покупательской активности, располагаемых доходов населения цены все-таки там через коррекцию они вырастали обновили свои максимальные значения опять же влияло на эти обстоятельства несколько факторов то есть когда я говорил о снижении цен на недвижимость в первую очередь для меня был ключевым располагаемые доходы населения с 14 года реальные располагаемые доходы населения в россии снижаются то есть сама по себе экономика российская как совокупность всех сделок купли-продажи которые у нас происходят внутри локальной российской экономики мы производили меньше, да, то есть мы по-прежнему производили много в плане экспорта, но внутренний рост внутренней экономики, не экспортная составляющая был не очень высокий. И мы все больше и больше сводились к тому, что чувствует российская экономика себя хорошо, если благоприятная международная конъюнктура и сырьевые товары, которые мы производим и тратим рубли, а продаем это за доллары, да, то, соответственно, мы зарабатываем больше, потому что у нас и курс доллара рос, и цены на сырьевые товары, да, через коррекцию Опять-таки, они выросли. Поэтому на этом фоне в росте российской экономики первоочередным фактором, который влияет на реальные располагаемые доходы населения, мы должны быть благодарны благоприятным ценам все-таки на сырьевые товары. Мы должны благодарить за это плавное укрепление доллара. И из-за этого, получается, у нас экономика непосредственно росла. Но располагаемые доходы, которые бы отразились на количестве денег, которые есть у населения, в принципе нет особо не росли, да, и с 2014 года они, наоборот, непосредственно у нас падали. И если мы понимаем, что у людей мало остается денег на то, чтобы откладывать на покупку недвижимости, то в этом случае нужно понимать, что спроса не будет, даже если предложение останется на том же самом уровне, то, по идее, цена на товар должна упасть. С ситуацией, которая началась там в конце февраля-начало марта, я немножко изменил свою позицию, потому что у нас очень серьезно возникли инфляционные риски. Инфляционные риски тоже мы вот в этом видео говорили по поводу инфляционных рисков, что в России влияет на инфляцию. Опять-таки здесь есть внутренние факторы, здесь есть внешние факторы. И к внутренним факторам, влияющим на российскую инфляцию, относится, соответственно, валютный курс. То есть если у нас начинает расти инфляция, то люди в первом очередь, спасая свои денежные средства от инфляции, они вкладываются в квадратные метры. Плюс благоприятная конъюнктура предыдущих лет, низкая процентная ставка, низкая инфляция в России, льготная ипотека для того, чтобы поддержать и строительную отрасль. И вот эти вот все факторы привели к тому, что дешевые кредитные ресурсы, низкая ставка по ипотеке, разгон инфляции из-за того, что доллар начал укрепляться к рублю достаточно высокими темпами. В конечном счете это привело к тому, что вот эти вот инфляционные ожидания начали увеличиваться, и я допустил, что на фоне роста инфляционных ожиданий мы можем увидеть еще какое-то определенное движение цен на недвижимость. Если говорить по сути, да, то есть в каком направлении я сейчас пересмотрел свое видение по ценам на недвижимость. Если мы говорим средние показатели, ребят, по тому, сколько стоит недвижимость и какова ставка аренды, средняя ставка аренды недвижимости по России – по России, да, то есть, ну, наверное, в средней температуре по больнице не совсем корректно мерить. Кто-то из слушателей находится в Москве, кто-то из слушателей находится в Питере, они скажут, что таких цен нету. Я вам говорю, средняя ставку аренды однокомнатной квартиры по России сейчас по статистике составляет порядка 17-20 тысяч рублей в месяц. Вот сколько стоит арендовать однокомнатную квартиру. Средний размер платежа по ипотеке в стране составляет порядка 57 тысяч рублей. То есть средняя стоимость обслуживания ипотечного кредита в 3-4 раза больше стоимости аренды недвижимости. То есть для того, чтобы мне как арендатору Перекупить у собственника недвижимости правомочие пользования. Право собственности включает в себя три правомочия. Владение, пользование, распоряжение. Распоряжение. Что такое распоряжение? Это распорядиться на свое усмотрение то, чем я владею на правом собственности. Вот оно правомочие. Продать, подарить, разбить, утилизировать, сделать все, что угодно. Распорядиться. Второе. Это правомочие. Это правомочие владения. То есть я владею, мне принадлежит. Мое право собственности защищается государством от посягаясь третьих лиц, я могу пойти в суд, защищать свое правомочие владения каким-то объектом недвижимости, который принадлежит мне на праве собственности. И третье правомочие – это пользование. Пользование – это извлекать из недвижимости потребительские свойства. Да? То есть пользоваться ею, брать вот эти вот главные ключевые потребительские качества, жить непосредственно. Почему я привожу два этих фактора? Что правомочие пользования – в России в настоящий момент стоит в 3-4 раза меньше всех правомочий собственности. Владение, пользования, распоряжение. То есть для того, чтобы мне извлекать полезные свойства из объекта недвижимости, мне нужно заплатить в 4 раза меньше. И тогда у меня возникает вопрос. Хорошо, если бы все эти три правомочия хотя бы в равных частях распределялись, это было бы как-то справедливо. Но что по факту для нас когда мы говорим опять о потребительской ценности, когда мы говорим об экономике, мы говорим, что экономика, она базируется на том, чтобы создавать потребительскую ценность. Когда мы покупаем любой объект в право собственности, мы же его покупаем не для того, чтобы потом в дальнейшем им распорядиться. Не для того, чтобы сказать «это мое», подойти погладить бетонные стены и сказать, что это мое. Мы покупаем, в конце концов, недвижимость, чтобы в ней жить. То есть основное правомочие – это пользование. И поэтому сейчас происходит очень сильный разрыв между теми располагаемыми доходами, которые у нас имеет население, и стоимостью всего права собственности, всех трех правомочий правой собственности, владения, пользования и распоряжения. Разрыв достаточно существенный. То есть можно говорить о том, что мы можем увидеть среднесрочно а, на горизонте в 3-4 года падение цен на недвижимость в пределах 30-40%. Потому что вы должны понимать, что законы экономики, они работают. Люди, которые не смогут позволить себе купить недвижимость, они в конечном счете будут ее арендовать. А про инфляционную составляющую, что непосредственно происходит, что у нас будет с рублем, это будет в следующем видео. Поэтому подписывайтесь на канал, щелкайте колокольчик, чтобы получить новые видения. А мы резюмируем. Мое видение заключается в том, что цены на недвижимость, скорее всего, в России будут снижаться. Начало снижения цен на недвижимость придется... По моим прогнозам, на осень. Почему на осень? Опять-таки в следующем видео я объясню, почему именно на осень это придется. Причиной тому является очень большое расхождение между тем, какие затраты мы несем, как собственники, покупая объект недвижимости, сколько сейчас у нас стоит недвижимость, сколько стоит обслуживание этой недвижимости и между тем, сколько стоит альтернативное правомочия пользование недвижимостью. Очень большой разрыв. Низкие располагаемые доходы населения, соответственно, снижающийся спрос при растущем предложении и стабилизация инфляционных ожиданий на перспективу в полтора-два года. Еще раз более подробно об этом в следующем видео. Щелкайте на колокольчик, чтобы получить, и оставляйте комментарии, может быть кто-то согласен, а кто-то не согласен. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи.